Всем привет. привет! Друзья, я снова на канале Усадьба Шинзяевых, и наконец-то мы решили снять для вас видеоролик Ответы на ваши вопросы. У нас накопилось достаточно много вопросов от вас, на которые мы уже устали отвечать в комментариях В общем, решили объединить их и сделать такой вот небольшой формат новый на канале Это будет очень редко, но иногда будет появляться Да, и первый вопрос, часто задаваемый, как же нас все таки зовут, потому что... Подписываются новые люди, не сразу всем понятно. Саша! Ксюша! Второй часто задаваемый вопрос, сколько же нам лет? Нам по 24 года, ну почти. Саша в октябре 24 будет. А мне вот только недавно исполнилось. Третий часто задаваемый вопрос, где находится дача? Находится она в Самарской области. Дальше мы ничего говорить не будем. Ну, потому что забора нету. Да. Будет забор, возможно, мы скажем, где это. Некоторые люди знают. Но спасибо им, что не, как бы, лишний раз не пишут это в комментариях. Да, в потому что у нас тут и соседи некоторые ходят с нами, здороваются. Нам это очень приятно. Смотрят на нас, подписаны. Вот. Ну, в общем, да. друзья, я думаю, все прекрасно понимают, почему мы не говорим, где мы находимся. Но это как бы всем понятно и без этого. Просили рассказать немножко о себе. Я думаю, что... ну что мы можем себе рассказать? Мы муж и жена. Мы женаты почти три года уже. Да, в сентябре будет. 21 сентября у нас будет три года. И вместе мы восемь лет. Да. Пережили уже не один ремонт, друзья. Не переживайте, да. дача нас не рассорит. Мы Мы понимаем друг друга полностью. Если Саша устал, он отдыхает. Если я устала, то я отдыхаю. Познакомились мы в колледже. Сюша училась на юриста, я учился, ну, на около программиста на технику компьютерных сетей. И вот с самого первого знакомства на первом курсе мы и строим семью нашу, так сказать, семью построили, теперь дачу решили построить. Ну, собственно, о нас рассказывать больше нечего. Мы такие скромные, и скрытные. Да, скромные, скрытные. Я думаю, больше знаете не нужно. Следующий вопрос: как часто мы бываем на даче? Да, это вопрос. редко. Да, очень частый вопрос. Бываем мы на даче очень редко, бываем мы на даче раз в неделю, потому что я по будним дням работаю, в субботу я работаю до обеда. Иногда... А бывает и целый день. Да, бывает целый день. А иногда бывает и отдыхаю в субботу, иногда бывает и в будние дни отдыхаю. В общем, график у меня нестабильный и на работе. Поэтому мы приезжаем сюда по возможности, но чаще всего это один раз в неделю. Из-за этого, ну, друзья, сами посчитайте, мы купили дачу, 4 июня она у нас, да, в собственности? Ну, да, 4 июня документ только забрали, но там сначала дожди были, мы же сразу ну, не да, смогли да, поехать. Да. А вот сегодня 22 августа. Ну, вот, сами посчитайте, по выходным дням сколько ну, почти раз мы. За эти три месяца. Да, за эти три месяца могли сюда выбраться, и почему у нас, собственно, так медленно, все медленно все продвигается, протягает. да. Но нас это ни капельки, как бы, не напрягает. Не напрягает, так как мы прекрасно понимали, на что мы идем, Мы знали то, что мы здесь убирать все будем не один год. И дабы это не было для нас в тягость, чтобы сюда приехать, что-то тут работать, нет. Захотели отдохнуть, денечек, расслабиться, значит, нужно отдохнуть. Не заставлять сюда себя ехать, там, что-то делать. Мы приезжаем сюда только с удовольствием, чтобы нам не писали, там, что какой ужас или еще что-то. Но для нас сюда приезжать только в радость. Да. Хотя сейчас мы приехали в 7 часов вечера. Саша говорит, я не хочу, я завтра сюда приеду. В итоге ты мне рабочку взяла. 41 градус, жары вообще невыносимо было. Вчера было 41, сегодня уже 38-39, согласись, сегодня есть чем дышать. Да, сегодня ветерочек хоть небольшой, вот вы по можете заметить, чуть-чуть она колышется. легкий такой ветерочек. Но самый максимум у нас вот было вчера, это 41 градус. Собственно, кстати, скажу заранее, то, что у нас мы видео оставляем про запас, чтобы там на месяц вперед у меня по одному, допустим, видео оно было. Поэтому, собственно, такие короткие видео получаются, там, по 10 минут, по 13 минут. Если получается 15 минут, это вообще шикарно, чтобы было потом что выкладывать, так как есть запросы на это. А сейчас жара, вторую неделю стоит 40-41, для нас это, для Самарской области это вообще Аномалия. нетипичная нас... просто погода, у нас, мне кажется, максимум было, ну, 34. У нас уже все рекорды этим летом побиты за много-много лет назад по температуре, по жаре именно в Самарской области. Да, дышать нечем, работать, мне кажется, вообще просто невозможно, ты с утра встаешь, уже жарко, мне кажется, в 9 утра 30 градусов уже, да, примерно. И сюда ехать, ну, это бессмысленно, глупо. Следующий вопрос. Мы в кадрах показали про мусорку. Mm. И сразу же миллион вопросов, а рядом ли это с домом? No, друзья, это совсем не близко. Ну, как, относительно не близко. Это вот поле и через поле. <laughs> Получается, нужно вокруг поля проехать на машине и выгрузить мусор. Ну, так было раньше, сейчас это... Место закрыли, так скажем, вот, сейчас там Словно. свалки, да, свалки как бы нет, но она как бы есть, в общем, такие непонятки пока что происходят. У нас возле дома стоит площадка с контейнерами, ну, огражденная площадка для бытового мусора, вот, сейчас все бытовые отходы туда, собственно, нужно выкидывать. Пока что там, конечно, контейнеров нет, то есть саму площадку уже сделали, но контейнеров пока еще не закупили, поэтому рядом пока жители складывают свои свой мусор вот и в скором времени появятся контейнеры и уже будет цивилизовано все как в городе но она не прям вот возле нашего дома она на улице на центральной то есть недалеко прям от нас про родителей вопрос чьи родители вечно в кадре почему-то все думают что это мои родители ты вообще на них не похож это родители Саши и они нам помогают их зовут Татьяна и Олег следующие вопросы Продачу. Вы что, ее не глядя брали? Именно с такой интонацией нам и пишут, Ксюша. Ну, с такой. Я честно, уже, ну, отвечаешь, ну, каждый день, получается, отвечаешь только на этот вопрос. Я уже не отвечаю, уже не захожу. Да, друзья, получается, дачу мы брали, не глядя, потому что здесь был непроходимый лес, просто вообще ужас. Сюда только мы с отцом, получается, могли пройти, девчонки там... На улице стояли, потом Ксюша еще по нашим следам прошла сюда, так полазили немного, посмотрели. Здесь были джунгли, ну вы, собственно, в первой серии все это видели. В дом мы, конечно же, попасть не могли, никакие камеры мы туда вон в дырки не сували, хотя надо было бы, да, что-то мы не догадались. Только а сейчас умная мысль, что ну вот у тебя отверстие вентиляционное есть в доме. Можно было что-нибудь в сумку посмотреть? не видно все равно. Ну вот, в общем, да, мы ее не глядя брали, мы брали чистую вот участок, потому что он нам территориально понравился, он нам понравился по расположению в данном СНТ, в принципе тут вот мы заметили, что очень много плодовых насаждений, кустиков всяких, там малинки, самородинки, и все, мы... это очень хорошо растет, то есть земля здесь достаточно плодоносная, поэтому почему бы и нет. Опять же мы понимали, что мы все это будем убирать. И то, что растет, тут что-то или не растет, все равно придется делать все по-другому. Не, ну это понятно, просто о том, что земля здесь плоды дает, то что она не мертвая. Да, можно я со своей немножко стороны расскажу, глядя или не глядя. Я вижу со своей стороны, что глядя наоборот, потому что мы обошли, ну с одной стороны улицы, с другой стороны улицы мы обошли, мы посмотрели хотя бы масштабы. Мы знали, что тут 12 соток. Мы то есть позвонили хозяйке, говорим то, что так и так нам интересно какой адрес она ой я вообще забыла какой-то адрес ну, тут у нас Или сразу сомнения такие, такие а... как забыла? можно забыть адрес да. ну ладно она говорит я сейчас с работы приеду и в документах посмотрю скажу вам точно адрес но мы такие уже поняли что тут лес если она даже не помнит какой адрес ну думаю ладно что нам Пш, лес в тундре вообще все равно, <смех> нам уже нравится. И когда мы сюда подъехали, мы приехали... Э -э 9 мая мы сюда приехали, и мы увидели, что здесь три э -э калитки есть, и две из них были открытые и одна закрытая, которую мы впоследствии открывали, потому что к ней подход самый удобный. Да, вот через который мы сейчас и ходим. Да, две другие были открытыми калитками. И одна была напрямую к муравейнику, а другая как бы в обход через муравейник. И не тот, не тот вариант. Нам не нравится заходить там, убирать этот муравейник. Я не знаю, он просто выше, чем, ну, выше колена. А мы, наверное, его еще ни раз не показывали. Ну, я думаю, да, мы вот. его ни разу не показывали еще. Сейчас покажем. Вот. И мы зашли. Вы еще просто не видели, какое там количество и металла, и бочек. И бутылок тому что мы туда больше не заходим через те ходы и когда мы сюда подходили через вот эти вот дебри мы увидели что стоит кирпичный дом во первых это уже хорошо во вторых мы понимали что если тут оковы то внутри значит навряд ли будет диваны там столы нормальные тогда бы так не закрывали бы заколотили бы мне кажется просто досками Mm -hmm. просто досками заколотили бы и окна бы не снимали бы а, и нам это понравилось то что не нужно выносить старье не нужно разгребать ну в смысле снимать старые там обои кто там вешает ковры на стены ну вот это вот все сносить потому что когда мы делали у себя ремонт сам знаешь как это вот это Тяжело. вот старое выносить Оказалось, что вот это вот, что старье было закинуто э, в дом, доски, там, ткани, вот эти вот все ведра с болтами, это вообще цветочки. Вынести вот это вот, было гораздо это проще. гораздо проще, чем что-то переделывать. Да. Так мы все вынесли, все, ну, дом, по сути, внутри пустой. Там делай подложку, стели, полы, штукатур, стены, все, делай, ну, как бы, по сути, заново все. Во-вторых, двенадцать соток. У нас из родственников, у Сашины страны, у всех частные дома. Они в городе. В городе, да. Но у всех по 6 соток стандартные, как бы. А тут 12. И ну, за мы... городом. Еще и за городом. Тиш... Тишина, спокойствие, никого нету. Вообще, Мира. благодать. Как я всем всегда и отвечаю, мы в первую очередь именно землю брали. То есть да, нам было все равно брали. на то, что здесь находится, какие здесь постройки, что в этом Мы доме. не знали, что тут даже дом есть. Да, когда мы вообще позвонили хозяйке прошлой, мы даже не представляли вообще, что здесь есть. Потому что это объявление было без фотографий, без описания. По телефону Геолокация она нам тоже, вообще в другом месте была. Да, по телефону много она нам тоже не рассказала. Ну, как вы понимаете, она даже адрес забыла. То есть ее здесь очень долго не было, и она об этой даче вообще... Что-то вспомнила, когда ей появилась необходимость такая продать ее и все. В общем да, мы покупали в первую очередь землю. Нам понравилось то, что 12 соток, хорошее местоположение, нам в принципе недалеко от дома ехать, от квартиры. И плюсом у нас шел еще и кирпичный дом у да. нас сразу это зацепило. Кстати, готовая баня уже стоит только осталось переделать крышу ну потому что это вообще никуда не годится да, это, уж это... Да, это мелочи там, жизни знаешь кто-то кому-то бы устроил бы эта крыша нам просто чисто не нравится чтобы мы хотим стены чуть-чуть приподнять чтобы площадь была на втором этаже больше площадь да которая могла бы хорошо использоваться была бы больше вот все а так mm. бы можно было бы и оставить ее она не течет там не протекает стены не Быстрещен. Только асбестом обито, а так ништяк нам писал парень из Польши. Нет. Что у них запрещено? Это в какой-то стране да, что да, запрещено да. даже да, нам... заходить в такие дома или заезжать? Что в такие нужно дома? вызывать специальную бригаду, чтобы они убрали весь этот асбест и вообще в их а государстве? Так да, такое не приветствуют а мы лазим как дураки здесь, дышим всем этим <laughs> вот. Ну ладно, что нам. Поэтому лазим. в любом случае второй этаж переделывать тут без вариантов. Следующий вопрос про забор. Так как у нас уже неоднократно заходила про это речь, и все пишут в комментариях, ребят, съездите на завод, купите БУ-профлист. Но мы с темой забора, опять же, не торопимся, накопим денюжку, сделаем, потому что мы хотим один забор, и уже навсегда, и который нам будет нравиться. А это... А это штакетник деревянный, который у меня в голове засел с самого начала, еще, наверное, до покупки этой дачи. Я уже видел, что на моем участке будет именно деревянный штакетник, либо горизонтальный, либо вертикальный. Но ну, здесь, на таком участке, мы все скорее сделаем вертикальный. Это будут двухметровые дощечки, 10-12 сантиметров шириной, с завальцованными краями. Это будут забитые металлические столбы. Рожилины. На них, соответственно, будет через 4-5 сантиметров с одной стороны крепиться дощечки, с другой стороны в шахматном порядке дощечки будут крепиться по главной улице. По нашей улице у нас дощечки будут просто с одной стороны, в, через расстояние крепится, то есть не будет с двух сторон он зашиваться. А от соседей все, скорее, у нас будет сетка, потому что это дачи, потому что здесь у людей растут насаждения, и глухой забор по закону запрещен, да и по логике. Кому понравится, если мы построим тут глухой забор, это как бы никому не нужно. же всем интересно. Да не, Не, ну это только на первое время будет сетка. В дальнейшем, конечно же, когда... Все нам пишут, все, потому что прекрасно знают, что сейчас цены на леса, на лес. просто на лес взлетели, и когда будет такая возможность докупить еще достаточно леса, сколько там, 10 кубов, наверное, выйдет на две стороны у нас. 7, я, по-моему, считал. 7? Yeah. Вот, но это довольно-таки хорошая сумма. Куб у нас 21 тысяча сейчас стоит. Ой -ой -ой. Это 150 вот. почти и тогда мы сетку эту уберем и yeah. поставим yeah. еще на две стороны потому что Штакетник. у нас а эту сетку мы пустим по периметру забора по низу по низу потому что у нас есть любимый наш котик барси который очень любит гулять на природе но к сожалению у него это не так часто получается в квартире делать только когда мы с ним на поводке выходим а так было бы конечно замечательно его сюда привезти, чтобы он здесь погулял но этот шиповник, он нас замучил, он у нас во всей обуви просто уже везде. Поэтому, к сожалению, мы его сюда не можем взять. Да, поэтому забор по низу будет огражден сеткой, чтобы из снаружи там собаки чужие, кошечки чужие не залазили. Ну и от нас, чтобы... И живность, которая тут живет. Ну да, там всякие суслики туда-сюда, вот эти вот все, которые... На Суслики, лисы с леса иногда приходят. Насколько мы сдали металл? Друзья, на этот вопрос мы вам сейчас, к сожалению, ответить не можем, так как еще не все, что мы здесь нашли из хлама, который никому не нужен, мы сдали. Как мы только сдадим вообще все, мы подведем итог, покажем вам, сколько, когда мы, насколько когда мы сдавали, то есть мы каждую дату записываем, каждую сумму записываем. В конце мы подведем итог. Общую сумму подобьем и покажем, в какие дни мы насколько сдали. Поэтому чуть-чуть подождите, как только мы сдадим все, мы обязательно назовем сумму, потому что для нас это небольшой секрет. Но сейчас вот там промежуточные этапы называть. Ну, не хотелось бы. Хочется немного такую интрижку сохранить. Потому что, я думаю, ну, вы удивитесь, когда вы узнаете, насколько мы сдали. Мы проведем аналогию со стоимостью дачи, поэтому чуть-чуть попозже. Возможно, и затратно. Да. Ну как, естественно, то, что нам дача не ровно в 100 тысяч обошлась, а плюс еще свет, плюс долги. долги и плюс межевание. Мы это все в стоимость дачи будем считывать и потом скажем вам, сколько из этого мы смогли металлом отбить. Следующий вопрос. Зачем сдаете гайки и болты? Жалко же! Друзья, ну, кому жалко, вы можете приехать, я сдам вам их, вы мне заплатите там по цене 21 рубль за килограмм, пожалуйста, забирайте, мне не жалко. Друзья, это такой крепеж, который сейчас, он не нужен, понимаете? Вот, допустим, если я буду делать забор, мне нужны будут там кровельные саморезы по металлу, допустим, да, чтобы к металлической прожильни прикрепить дерево. Там таких э, саморезов нет. Если я буду строить крышу, допустим, мне будут нужны желтые оцинкованные саморезы, чтобы там поставить уголок. Мне нужны будут 150 гвозди, чтобы закрепить стропилу. То есть, такого крепежа у нас нет. Здесь есть всякие винтики, болтики, гаечки нестандартных размеров. Да, я некоторые сохраняю. Там небольшое такое ведерку у меня здесь есть сохраненных, там болтиков, гаечка которые мне, возможно, когда-то пригодятся. Но хранить 10 ведер, болтов и гаек для чего? Если мне нужно, я доеду и за вырученные деньги куплю необходимый мне в данный момент крепеж, актуальный для моей задачи. Потому что, допустим, на болты гайку я забор не смогу собрать. Я лучше сдам эти болты и гайки, с вырученных денег куплю кровельные саморезы. Так будет логичнее и рациональнее, на мой взгляд. И, собственно, тут странно что-то обсуждать. Это лежало 20 лет, никому не нужно, Ну. Но... Дальше, я думаю, она, тем более никому не пригодится. Следующий вопрос. Так это баня или дом? Друзья, это не баня, не дом, это кирпичная коробка, которая стояла у бывшего хозяина. Я не знаю, что он хотел из нее сделать. Ну, судя по кровати на втором этаже, наверное, это у него был дом. Для нас это баня однозначно, это баня-дом. Вот так баня вот не однозначно я сказал, да. Вроде однозначно, а вроде и нет. Это баня-дом. У Зискинд Вилэдж прекрасные ребята мы посмотрели такую замечательную идею. Они строили каркасную дом Баню, Баню, дом. Да, но нам... мы их смотрели еще когда-вот, год назад. Да, примерно мы их смотрели. Когда у нас и еще и ничего тут мы не увидели было. этот дом? Абсолютно с такой же планировкой. Ну, у них только одноэтажный дом. И тут точно такая же планировка. Мы такие... Ну, это судьба. все, мы знаем, как здесь будет. Да, Поэтому мы придумали большая комната. Это кухня-гостиная, так сказать. Там будет небольшой кухонный гарнитур, небольшой диван, обеденный стол. Соответственно, ну, как кухня-гостиная обычная. И лестница на второй этаж. И лестница на второй этаж, да, конечно. Маленькие комнаты – это помывочная. Там будет душевая стоять, тлечка висеть. Будет умывальник стоять, естественно, и парная комната, парилка будет, это третья комната. А на втором этаже мы поднимаемся, слева одна спальня, справа другая спальня, то есть две спальни. То есть для чего мы это делаем? Потому что мы еще неизвестно, когда будем строить еще один дом, который будет уже большой, для того, чтобы здесь жить уже на постоянку, потому что здесь коммуникации довольно-таки ну, быстро развиваются, здесь можно будет в дальнейшем жить. А, и э, это неизвестно, когда будет. И ну, будет возможно, ли вообще? Там, через что, возможно, лет. Возможно, мы через 5 а через... лет в Самаре купим дом, как бы, <laughs> да. Ну, все может быть. А через 10 лет, ну, у нас уже точно должны быть дети. Вот, и для этого, чтобы приезжать сюда и действительно отдыхать, э, делаем на втором этаже стандартную спальню взрослую, это стандартную спальню детскую. Соответственно, и гостей мы там пока что будем размещать, пока трех Да, нет. друзья у нас будут приезжать и, ну, там диванчик хозяя поставим, да, ну со временем, конечно, все. На первом этаже уже, Саша сказал. Я сейчас вставляю вставочку, то, что я нарисовала примерно, как это будет выглядеть. Итак, вот мой нарисованный проект. Здесь у нас находится в данный момент дверь, которую мы в дальнейшем заложим кирпичом и будем заходить только тут. И примерно Постаралась изобразить то, что мы хотим видеть из этого дачного домика. Угловой диван, 220 примерно, и остается 53 сантиметра для того, чтобы уместить здесь либо обувницу, либо мини-шкафчик. Лестница спиральная называется. Помещается стандартный холодильник высокий, и остается здесь достаточно места и здесь до двери. Кухня. Ну, примерно я изобразила три ящика, возможно, можно будет здесь еще поставить один. Печка, опять же, возможно, будет угловая, возможно, прямоугольная по этой стене. И стол. И как это изображается на бумаге. Я так чисто, как умею, так и нарисовала. То есть вот печка, вот это вот она угловая, либо можно будет прямоугольную сделать. Здесь тоже, опять же, достаточно места остается, чтобы не нагревались шкафчики. Ну, правда, шкафчики у меня плохо получилось нарисовать холодильник, дверь в помывочную. И смотрите, либо делаем вот так вот. Стол, то есть 30 сантиметров, он, он прикрепляется к стене, и если нужно, вот эту вот часть поднимаем, выставляем ножку, получается большой обеденный стол. И диван, и лестница. Либо меняем вот так вот. И получается лестница, холодильник, дверь. И как у нас вход идет на второй этаж. И вот у нас лестница. То есть мы здесь поднимаемся и выходим вот так вот. Здесь хотим сделать туалет. Ну такой прям полтора на полтора метра. И здесь остается место для шкафа. Маленькая комната спальня и большая комната тоже как бы спальня. Вот так вот примерно мы представляем, как у нас будет выглядеть планировка. Если кто-то видит... Как-то по-другому, может, как-то... Как это может по-другому, либо какие-то нюансы, которые уже ну, пережиты годами, чтобы да. можно было бы там изменить, либо поправить так, чтобы мы это хотя бы знали заранее. Да. В общем, что... пишите свои советы, пишите свое мнение, как можно поменять планировку, как можно сделать ее интереснее, потому что мы пытаемся выжать максимум из каждого квадратного сантиметра. Для нас такой площадью это очень важно, вы это могли заметить по ремонту нашей квартиры, а кто не знает, да, мы снимали ремонт нашей квартиры в отдельном плейлисте, на канале есть. Поэтому мы максимально выжимаем из каждого сантиметра квадратного полезную площадь и ждем ваши советы. Следующий вопрос. Вы что, не знаете про бензопилу? Или э, вы что-нибудь знаете о существовании бензопилы? Да, Друзья, конечно, мы знаем. Это очень старый и ненужный сейчас в хозяйстве нам личный инструмент. У нас есть электрическая пила, нам ей гораздо удобнее пользоваться. Она не шумит, не коптит, не пахнет ничем неприятным. Поэтому у нас есть электрическая пила, которой мы, собственно, и работаем. Но так как она у нас общая, она принадлежит всем членом нашей бригады строительной, а я строителем работаю, если кто не знал. Поэтому мы не всегда ее можем сюда взять, то есть, ну, когда она никому не нужна, и я да. ее беру, да. И нам от нее большого пользы здесь нет, потому что сейчас, повторюсь, мы расчищать много не будем здесь, потому что у нас нет забора, вот. А так, конечно, да, мы знаем, мы же не первый день как бы живем. Может быть, кто то видео не видел, но мы ей работали, мы, ну, вырезали деревья. Ветки, точнее деревьев, которые сухие были, которые мешались. Папа здесь в первый день, да, и работал, когда вот в первый день проведения электричества я имею в виду, папа ей да. здесь работал. Вот. А дальше расчищать, а куда складывать, да. а что с этим делать? Вот такой просто на улицу нельзя вывозить, потому что пожара опасно и ну, вообще запрещено. Можно маленькие ветки. Бревна такие таскать туда нельзя. Их сразу рубить, складывать в дровник. Он у нас который уже забитый. Уже сделали, да? Он уже забитый. Под, ну, под еще один дровник нужно место готовить. Мы как бы в процессе, но... Но пока не до этого нам, у нас здесь есть другие более важные на данный момент дела. Да, нам эти деревья пока что вообще никак не мешают. Да. Поставим забор и тут реально можно будет так фу -фу, бензопилой все сравнять и выложить целую гору, я не знаю, этих деревьев, веток, порослей и, уже и по так далее. Потихоньку на мульчу их и дробить. На свободную территорию вот эту вот все и складывать. Да, либо а на, на мульчу когда... дробить, либо на дрова пилить уже сделать нормальный дровник. Вот, но пока. Пока вот пока так так так. Вот, да. э, вопрос такой. Почему у нас нет ключей? Друзья, да потому что замки-то повыкидывали <с и болтов накрутили. Ну вы что? Мы же в ТикТоке вам сняли уже. Хотела показать, почему нам не дали ключи. Вот этой замочной скважины все замки вот так вот были повернуты кверху, чтобы они внутри все заржавели. То есть, скорее всего, когда его закрывали, сразу все замки повыкидывали. Замотан и все совсем прям основательно. Сколько болтов только? Да, кто из тиктока, тот знает. Я не специально так сказал. Ну, блин, ну, голова болела. Надо было... Хотела и снять, потому что было много вопросов. У меня так голова раскалывалась, то, что я вообще все напутала, все, что можно было. Ну, и так получилось. вставишь фрагмент, типа там про болты и про гайки из ТикТок вставишь. Хорошо я, между прочим, я даже выложила, когда в ТикТоке я все равно этого не заметила сначала. Да, и когда уже несколько комментариев ей написали об да. этом, а все равно не сразу поняла. Ну и В чем проблема-то? Вот, друзья, да, конечно, ключей у нас от всех этих замков не было, потому что, ну, логично, 15 лет здесь никто не появлялся, где эти замки хранились. Наверное, в ближайшие же приемный пункты их издали. Либо в гараже, в котором они тоже продали. Да, либо в гараже где-то они хранились. Ну, в общем, их нет. И... Было бы очень странно, даже если бы они были, потому что замков здесь, вот я просто сейчас поглядываю, их сейчас осталось штук 20, а до этого их было еще больше. И как бы там 40 ключей стоять, перебирать, ну, логичнее ломом просто их подергать, либо вот болгаркой спилить, как мы это и сделали. Просто мы это делали чуть-чуть попозже, когда у нас появилось электричество, а до этого мы не особо-то и торопились. Следующий вопрос. Сколько лет стоит эта дача заброшенный? Ну, мы его, наверное, объединим, давай, кто бывший хозяин, да? Да, вот? ну, давай. Ну, в одну историю. Давай. Вот, друзья, а маленький да. секрет, откуда мы вопросы берём. Ну, сама. ставишь. Следующий вопрос. А зачем купили вы в итоге такую заброшенную дачу? Можно же было купить почище или ради хайпа. Да, друзья, мы только о хайпе-то и думали, у нас же был целый канал с 400 подписчиков, даже не тысячи, а просто 400 подписчиков у нас было. может, даже. меньше, может, Ну, мы просто как бы снимали квартиру, выкладывали, ну, как бы даже никто, ну, не надеялись на то, чтобы там был кто-то подписываться. А, а квартиру я... мы снимали просто ради интереса собственно, чтобы потом пересматривать все вот эти этапы, которые мы проделали. Мы уже потому не нам... один раз, кстати, пересматривали. Да, потому что нам просто это интересно для себя. Решили снимать дачу. Конечно же, это все было ради нас, потому что мы хотели себе земельный участок. Мы уже устали сидеть в квартире, отдыхать у родителей на участке не так интересно, как хотелось бы. Хочется все-таки свой уголок, хочется сажать свои сорта помидоры, свои сорта яблонь, свои сорта вишен и так далее и тому подобное. Ну, хочется самому облагораживать участок, как мне нравится. Хочется самому планировать на этом участке все насаждения. В общем, хочется делать все по-своему. На родительском участке, естественно, этого не получается. Естественно, хочется отдыхать с друзьями, хочется в баньке париться и так далее, тому подобное. И чтобы все это реализовать, нужен был участок, потому что свой участок, и это есть свой участок, никакие там сауны в аренду за тысячу рублей в час с этим, естественно, не сравняются, mm -hmm. никакие покупные там овощи, фрукты тоже со своими, собственно, ручно выращенными не сравнятся. Вот, поэтому было принято такое решение, что у нас 100% когда-нибудь в жизни появится свой дом. Естественно, поначалу мы смотрели дома в городе, когда... Мы очень давно планировали да, когда мы дома. только начинали смотреть дома в городе, там, ну, такое, 6 соток, со старым, вот типа такого дома, он только уже Деревянным обжитым, дома. да, можно было за полтора миллиона приобрести, тогда это еще были разумные цены, да, несколько лет назад В году было. мы смотрели с тобой за такие цены. Да, сейчас в 2021 году. Сейчас миллиона такие стоят. Это уже просто неподъемные для нас в данный момент деньги. А тут 100 деньги. тысяч всего. Да, тут как бы 100 и, тысяч и, и 12 соток земли, поэтому мы приняли решение, что за городом тоже, в принципе, неплохо, тем более сейчас от нашего дома, а наша квартира находится прямо на городе, границы города Самары, то есть на выезде из города, грубо говоря, огромный микрорайон новый построили. Вот, и наша квартира находится там, поэтому мы выезжаем за город и едем 15 минут до нашей дати сейчас. При условии, что у нас ведутся ремонтные работы, друзья, и трассу, по которой мы едем от нашей квартиры до сюда, будут расширять. Она из однополосной станет двухполосной, соответственно, большие машины будут ехать справа, маленькие будут лететь слева. И я надеюсь, что там повесит знак, допустим, какой-нибудь на левую Уже полосу повесили, что Уже повесили, работы ремонтная работа закончится в 2024 году. Ну, это они всегда так пишут. Вот, поэтому мы сюда будем еще быстрее по моим ориентировочным таким подсчетам это 10-12 минут от квартиры ну это вообще не время я считаю не расстояние я вот думаю, это нормально при этом то что мы там не 100 километров едем допустим как некоторых приходится ездить там час до дачи вот мы у заказчика одного работали в один конец от города от моей квартиры до его загородного дома 100 километров то есть ну Туда-обратно это уже 200, а у нас всего 30, то есть туда-обратно всего 60, представляете, то есть люди живут и гораздо дальше, и никаких проблем у них с этим нет, потому что я вот много по области поездил, посмотрел, как живут люди, где у них дома, и просто понял, что это нормально что вот. это не, са не, самое, да, не, не самый худший вариант да. от города-миллионника, как бы за, еще за такую сумму 30 километров, это вообще... Мы бы, конечно, с радостью купили в городе, но просто у нас нет такой возможности. И взяли бы, конечно же, почище, возможно, да. уже примерно в этом же СНТ, но они идут от 600 нормальные, да. чтобы было... Ну, чтобы 6... было вообще 6... все готово. 600 тысяч, это 6 соток с маленьким домиком, да, друзья, конечно, можно было взять и почище. Можно было и в городе. С домом. Да, в городе можно было коттедж взять. Почему бы и нет? Ну, естественно, нам не позволили сделать это средство. Можно было бы здесь, в СНТ, взять хорошую чистенькую дачу с плодовыми насаждениями, с бани бочкой с хорошим домиком. Там уже будет с ремонтом все дела. С классным газоном, там Но с забором. Нам это все не нравится. Да, ну, во-первых, нам это все не нравится, потому что мы хотим... По-своему По все сделать. Это придется все переделывать. Это придется менять ремонт, переделывать баню, перенасаживать, пересаживать деревья, пересаживать кустики, делать все опять заново. Меняйте этот же забор, допустим, если он мне не понравится. Главная причина, почему мы это сделали, потому что мы хотели все с нуля сделать сами, так как нравится нам, так как хотим мы. Поэтому и дом у нас. Внутренне не отделанный нам это очень понравилось. Мы сделаем все с нуля, как нам нравится. И участок мы вычистим под корень и сделаем так, как нам нравится. Мы, конечно же, сохраним тут некоторые, вот, допустим, грушу я хочу сохранить, некоторые яблони мне, вот я попробовал яблоки, они мне понравились, сорта. Кстати, Их, возможно, там Новая я... яблонька, она поросю выросла да. и плоды плододает. То есть некоторые деревья я все-таки попытаюсь сохранить, которые мне нравятся. Но большую часть того, что уже высохло, сгнило, поедено там паразитами и так далее, мы, конечно же, уберем, вычистим и сделаем так, как нравится нам. Мы все распланируем, нарисуем, как мы это любим делать, и все с нуля уже возведем такое, как нравится нам. Это главная причина. Как вы могли заметить, я раз пять одно и то же повторил, потому что это является главной причиной. Это самая основополагающая Момент, не могут. Да, явно что... не для хайпа. Все Друзья, у нас было 400, там 300 подписчиков, которые смотрели, там как мы ремонт в квартире делаем, и все. То есть, о даче и о какой-то там популярности и хайпе вообще речи не шла. Да, и сейчас да, не идет. Господи, мы когда... просто показываем, как мы живем. То есть мы никак не наиграно, ничего не делаем. Мы не стараемся там, для чего-то, для кого-то. Мы вот просто показываем то, что мы делаем. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Это ваше право. Вы можете писать любые комментарии. Мы приветствуем это. Приветствуем любые оценки и лайки, и дизлайки. Ну, вот, кому-то понравилось. Уже 8700 подписчиков почти. Мы очень рады, что вам нравится. На Стараемся для вас. На 64 почти. На тиктоке. На... Ой, да, на тиктоке 64 почти. Да, и тысяча. при этом я когда в тикток выложила, я смотрю, у меня бзинь-бзинь-бзинь на телефоне. Я открываю, я... я говорю, Саш, мне нужна твоя помощь. Срочно активируйся через свой телефон, заходить через мой ТикТок тоже, я говорю, я не знаю, что делать, я говорю, там миллион уже комментариев, но там уже на тот момент было где-то 400, наверное, комментариев, спустя, ну, минут сколько, 17 минут примерно, 17-30 минут округлить, если. Я говорю, Саша, я не знаю, как им всем отвечать, я говорю, я уже хочу удалить, я не знаю, что с этим делать, я говорю, уже что, следующее видео укладывает, а она получается. Я не знала, что так взлетит, Просто за для... каких-то 30 минут. Мы утром, когда друзья проснулись, просто офигели. Там что-то около 10 тысяч подписчиков. Там уже несколько десятков тысяч просмотров на этом видеоролике. Сейчас там почти уже 6 миллионов просмотров. То есть ролик очень хорошо залетел в ТикТоке. 6 миллионов? Почти 6, да. Там 5,8, по-моему. Вот. И, соответственно, с ТикТока люди начали на Ютуб переходить. Ютуб тоже начал расти потихоньку. Ни о каком хайпе тут речи не идет, Ну... Но... Жизнь у нас такая, кому-то интересная оказалась. Так, друзья, последний вопрос на сегодня. Наверное, он интересует всех. Ну, если не всех, то многих. Его мы часто видим в комментариях и в ТикТоке и на Ютубе. Расскажите про бывшего хозяина этой дачи. Истории мы слышали очень много, истории мы слышали от всех и от соседей, и от председателей, даже в комментариях в тиктоке нам мужчина рассказывал, он оказался бывшим соседом, получается, предыдущего хозяина, вот, и от всех истории расходились в версиях, от э, женщины, у которой мы дальше покупали, соответственно, у его дочери, у хозяина вот это всего. И менее тоже историю услышали. Она тоже отличалась. В общем, все истории были разные. Давайте мы вам вкратце расскажем все, что мы знаем. Что из этого правда, что из этого ложь мы вам не будем говорить. Тут уже никто правда не знает, <laughs> вот потому что все версии расходятся. В общем, слушайте: Когда-то, в конце 80-х годов, был замечательный человек, работал на заводе. был у него два высших образования. Мы, к сожалению, не знаем, даже как его зовут. Да. Работала на металлургическом заводе и ему выделили эту дачу. Получил он эту дачу, начал он за ней ухаживать, начал он сажать здесь всякие разные интересные сорта. Яблонь, груш, смородина, облепиха у него здесь была. А облепиха, чтобы, кто не знает, чтобы она давала плоды, нужен дерево мальчик, дерево девочка. Получается, мальчик без плодов, девочка с плодами. И вот они только в паре могут расти и давать плоды. То есть, в общем, человек был очень умный, сорта у него были редкие, удобрения у него были только натуральные. Он очень хорошо ухаживал за землей. Был такой, э, как это сказать, очень как я, короче, <laughs> мелочи любил, очень в этой жизни. немножко. Ну да, допустим, вот бак у него стоит, у него сбоку на баке написано, что один сантиметр воды в данном баке равен 60 литрам. Получается, высчитав объем, высчитав, допустим, э, глубину поверхности воды, мы можем. Быстро понять, сколько там объема воды. Объем бака это легко высчитать, а вот сколько внутри воды, можно высчитать вот по его формуле, которую он написал. В доме очень много записей с тем, какой шланг, шланг у него, куда идет. Допустим, вот здесь у нас огромная система поливов по всему периметру лежала труба 50-я металлическая. Вот так вот еще крестом подачи лежала труба металлическая 50-я. От нее ответвления трехчетвертной трубой металлической шли, из нее выходили краны. К этим кранам подключались шланги, определенные на каждой Свой шланг по длине, они различались по диаметру, все это у него лежало аккуратненько, стену, висело, вернее, на стене, все было подписано, что, куда и зачем и почему, то есть человек был такой прям дотошный до мелочей, было у него все сделано, ну, э, по тем временам, наверное, супер идеально, потому что у него был скважина, скважина у него качала за счет ветра. Ну, важно Была у него эта скважина, качала на воду за счет ветра, сверху крутились лопасти, шток ходил вверх-вниз, соответственно, когда шток шел вверх, клапан открывался, вода набиралась в заборный вот этот вот насос, шток опускался вниз, вода выдавливалась вверх по шлангу, потому что клапан закрывался, соответственно, вода набиралась в этот бак, из бака шла она по всей этой системе полива, вот, человек был, чтобы вы понимали, вот такой. Потом у него не получилось, к сожалению, защитить диссертацию, которую он писал. Я уж не знаю, про что была эта диссертация, какая у него была тема. Наверное, про металл. Да, наверное, что-то связано с металлом, потому что работал он на металлургическом ну, заводе. Это верно. Да. Не факт, вот. Но это наши догадки, предположения. И на этой почве у него случилось несчастье, скажем так. У него немного изменилось мировоззрение. Вот. Ему казалось то, что все хотят... Да, хотят у него здесь все украсть, украсть хотят у него здесь да. все разгромить и так далее и тому подобное. В общем, мужчина немного повернулся в сторону безопасности, начал всем соседям рассказывать байки о том, что у него здесь везде натянуты проволоки, что у него здесь везде стоят самострелы, что у него здесь везде стоят Капканы. Капаны. Да, чтобы к нему здесь никто, не дай бог, не залез. Как мы вам показывали, здесь вот патроны для ружья были. Ну, муж, не знаем, правда ли это или неправда, все. Еще ни на что не наткнулись. Да, мы пока ничего такого не встретили, к счастью, и надеемся, что не встретим. Ну, кроме патронов, конечно, этих. Да, в общем, вот так вот повернулась все жизнь у этого мужчины. И в конце своей жизни, прямо на входе, на наш участок, он умер. Дача перешла его супруге, какое-то время они сюда ездили, потом им это стало не нужно, они супруга его с дочерью своей, получается... Потом им стало это не нужно, когда начался вот этот вот бум приватизации, когда все начали землю приватизировать, они быстренько оформили эту одну дачу с небольшим самозахватом, как две дачи. По документам она получилась на 12 соток, то есть два участка по 6 соток. Все это документально они оформили, никаких проблем у них с этим не возникло. Тут не стало этой женщины и дочь вспомнила спустя 15 лет о том что у них когда-то где-то была дача вот. После того, как она это вспомнила, она поняла, что она еще не вступила в наследство, соответственно, продать два участка она не может. Когда мы звонили по объявлению, в объявлении было указано, что здесь 12 соток, оказалось, что здесь две дачи по 6 соток, а еще нужно вступить в наследство, чтобы вторую дачу на нас переоформить. В общем, начался вот этот документальный вопрос. Мы ждали, пока она вступит в наследство. После того, как она в него вступила, мы, соответственно, у нее купили дачу. Вот, это одна из версий. После того, как э, не стало этого мужчины, э, они сюда несколько лет, еще как я помню, ездили с мамой. Ну, вроде когда приезжали, да. смотрели, все ли здесь в порядке. Вот потом они решили, что им это не нужно, что они эту дачу хотят. Законсервировать и сохранить до лучших времен. Возможно, когда-то кому-то она понадобится, пригодится, либо продадут, ну, как и произошло. Ну, то они... То есть они уже планировали сюда не возвращаться, но так на всякий случай, чтобы ничто не разворовали, да, чтобы это с ними ничего не случилось, с их хозяйством, с их имуществом, они решили эту дачу законсервировать. Вот, то есть две женщины наняли людей, со, ну, сотрудников рабочих, работяг, которые сделали всю вот эту красоту. То есть это делал не хозяин дачи, это делали уже после его смерти, его получается супруга и дочь. Странно, а... почему все решили, что этот мужчина здесь все закрыл? Да, зачем Нет. он построил и сразу закрыл? Да, друзья, и уехал. Он, он строил этот дом, он, наверное, хотел его когда-то достроить, но не успел. Он на Строим свою материала, сколько мы нашли? Да. Вот, то есть это все делал не хозяин дачи, это делали потом рабочие после его смерти, как нам рассказала хозяйка уже дачи этой. Они все это делали для того, чтобы у них здесь ничего не растаскали, чтобы у них здесь ничего не разворовали, так как, по их мнению, здесь уже после того, как они перестали сюда приезжать, начали уже растаскивать потихонечку. И вот, чтобы сохранить все свое добро, они решили вот так вот этот дом законсервировать. Вот, естественно... Помогу. Да, это все помогло. Все это сохранилось до нас, к счастью. Может и к сожалению, может и к счастью. Не знаю, для нас к счастью. А там уже вы да, сами да, решите. Все кирпичи бы растаскали бы. Да. Вот, что... Мне кажется, по кирпичику бы разобрали. Ну так как у нас охраняемый массив, у нас здесь есть шлагбаум на въезде, и охрана здесь и сидит. хозяйка, кстати, каждый год она платила за да. охрану. хозяйка оплачивала словам, за охрану. Да. Ну, там были какие-то вопросы, разногласия с председателем, это мы уже не вникали в это. В общем, мы о том, как мы решали вот этот весь вопрос с председателем, с хозяйкой, с долгами мы рассказывали в предыдущем видео в отдельном. Кому интересно, мы оставим вот здесь вот подсказочку. Как мы оформляли эту дачу, мы тоже рассказывали в отдельном видео, тоже подсказочки вы можете посмотреть. в общем... Либо по ссылке в описании. Я оставлю да, тогда это. про все вот эти документальные вопросы, да, если кому-то интересно, вы можете посмотреть. В общем, вот такая вот какая-то история произошла с этой дачей. Сейчас... Все запертые злые духи, как нам пишут в комментариях, вся нечища там внутри заперта, выгнана. Но нам очень-очень нравится все равно этот дом. Мы его, ну как бы сказать, искренне любим, за то, какой он есть даже сейчас. Хотела рассказать, нам бывшая уже хозяйка, она тоже уже как бы в возрасте, я думаю, ей тоже уже не особо надо сюда ездить и приезжать что-то делать она еще одну историю здесь рассказывала, что она три года назад хотела уже продать этот участок, но ей звонили и да, предлагали да, да, на объ... свои суммы, не ави... ту, которую она выложила. На Авито был этот участок три года назад выложен, то есть у нее на аккаунте вот два объявления. Три года назад этот участок и вот да, в и этом сейчас. году этот участок. Вот. Еще одно объявление было про гараж. Гараж она в том году продала, и мы вот думаем, в том гараже как раз есть ключи от этого участка. Вот. И вот три года назад она хотела его продать, и ее не устраивали суммы. То есть она, наверное, тоже где-то за 150 выкладывала. Три года назад и, как она говорит, ей предлагали совсем не такие деньги. Да. А в этом году мы уже позвонили, там сумма была 150, но мы сказали, что за 100 заберем. Потому что здесь, ну таких сумм нету. Плюс это, для нас это очень близко. Вот, общем, вот такая вот у нас история <laughs> получилась, получилась история. Да, друзья, если у вас есть еще какие-то вопросы, которые мы не озвучили, на которые мы не ответили в этом видео, пишите в комментарии под этим роликом. Возможно, когда-нибудь мы снимем вторую часть ответы на ваши вопросы. Да, было бы интересно. Мне да. кажется, такой формат еще раз. Да. Потому что все равно мы уже не можем на, сразу на все прям ответить. Уже, мне кажется, и так снимали больше, чем на 30 минут. Мне кажется. В общем, вот такой вот э, формат больше расслабленный получился. Но мы надеемся, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Едем обратно. Вообще пробка что-то ужасное. По карте показывают, что там авария. Как раз так. Только полиция подъехала. Сколько машин? Раз. Два. Что-то вытекло у них, да? Видишь? Два машинка. Ого. Три, четыре, пять.